Всем с вами Кашинский. Я думаю, многие из вас знают, кто такой ВЗПН. Да, это ютубер, у которого около 50 тысяч подписчиков. Но знаете, что же он скрывает в себе? Думаю, нет. И поэтому, без лишних слов, я вам поведаю. Что же же скрывает от нас The Band? Давайте же поймем, кто же он. За этим вопросом я отправился смотреть его ролики. После столь большого просмотра его роликов, я наткнулся на такой интересный момент в видео под названием «Тупые отзывы 7». Нет идей для следующих частей ФНАФ. И 3 зачем есть так много задолбал Продолжай! Нет. Кто не понял, в данном моменте мистер ЗПН избивал человека, который озвучивал отзыв в таком приложении, как. Market. А это значит, и это нам говорит о том, то что у него есть свои работники. А работников может иметь только человек. То есть он не робот и не раб. А соответственно, нас приводит к пониманию, что в The Pen это человек. И я думаю, вы понимаете, к чему я веду. Давайте же вспомним, что свойственно Человеку Первое, что мне пришло на ум Обманывать Да, получается ВЗП нас обманывает Вот это поворот Скажу я вам Но давайте же вспомним Что делать еще может человек А правильно Красть и красть Получается ВЗП вор Он вряд ли ворует идеи Но он вор Вор Вор и вор. Я думаю, этих доказательств предназначь пред... предостаточно, чтобы понять, что The Pen не такой уж и ласковый. Я на этой минуте буду с вами прощаться. Если серьезно, я думаю, уже типа все поняли, что это реально рофл, рофл разоблачения. Я Попытался жестко заклеймить и жестко похапить. Ладно, реально, кстати, я сначала создавал ролик, чтобы чисто похапить. Короче, если реально по... <смех> удалось его вы до конца, просто реально поставьте лайк, там напишите там комментарий, я буду очень рад. Я еще спалился в, тем... в том приколе, то, что я, короче, когда говорил около 50 тысяч подписчиков, у меня там было на скрине показано, то, что я под, типа, подписан. Ну, короче, с вами был Кашенский, всем пока.